уже весь напряжение. Из-за чего? Из-за чего, потому что спина вся у меня торможена была, Все, вся эта арматура скована. И, как говорится, вот эти мышцы тоже скованы. Я не мог, допустим, что. Вот так вот, ну. А сейчас можно? А? Сейчас можно? Сейчас больше уже. Ну конечно. Какие ощущения? Ощущение как бы нормального человека, конечно есть разница, то что я ощущала и то что сейчас, по крайней мере, меня не тянет вот эту сторону. Вот. Я еще, я еще это, хромать. Привычка, привычка хромать да. осталась, да? Да. А да. больно, нет? Нет, я уже ничего не держит. Слава Богу. Вот это вот. Привычка по привычке. Да. Вот так вот держала, которую я не могла. Ну вот, все молодец. Понятно. Все спасибо. Еще, еще, еще, еще, еще. Спасибо. Ходим, ходим, ходим. Давайте отучаемся. Ну и надо же. Как ощущение. <свист> <свист> ну. Пофигень легких стало. Я чувствую, что не сидеть, даже легких стало. Хотя, в принципе, я живу там тоже. Сидел дом. -то. Я чувствовал, что. Ну, груз. Чувствуем? <свист> Чувствуем, сел, пошла. Ой, в том поряжении, которое было, она ушла. Ну, мне есть? вот хочется выпрямить спину. Да. Я, да. Вот, у меня такого да. ощущения никогда не все время хотелось согнуться, а это прям. Распрямляется, но... да. Какие ощущения? Ну, какая-то ясность в голове. Раслабился, да? Ну да, у меня, поясница у меня эту. Отпустила. Я прям чувствую, что поясница у меня на нормально. Я тоже шел сюда, я говорю, из машины вылазили вот так вот. Если поездили там часа два, я вот так вот ходил. А сейчас нормально. Позвоночник пока вот я... Ну-ка, давайте. Ну, посмотрите. Добно, неудобно. Ну, меня не раз вообще ломали. Честно признаюсь. Какие изменения видно? Нет? Есть? Да, нет? Голуб по-другому держит. Что еще видим? Какие изменения? Да. Пока сейчас голову тоже. Сидел так же? Или спина чуть равнение? Голова держит на полу. Смотри, как голову ага. держит. Смотри, как... Не, спина не ровно сейчас стоит, я вижу. Потому что у него всегда спина... Вот его, вот его хороший. положение. еще чуть-чуть. Ты посмотри, какой мужик растет. Как ощущение. Хорошо так. Как будто в баню сходили. Расслабленный. Это очень хорошо. Расслабленный. Расслабленный, да? Не пьяный. Не пьяный. Голова. Сознание ясное. Сознание? Пока еще не пришел в себя, скорее всего. Ну, это, это, это не главное. Это состояние Только Ага. Но главное вот это пьяному состоянии больше нет. You know, Thank you. <laughs> really, I feel really different.